Привет и добро пожаловать на канал я оля на пришли очень классные уги. заказывал я их в магазине youtube ссылка на них в описании под видео и внутри очень прикольный мех и подошва такая достаточно крепкая в общем мне они прям нравились магазинчик этот я вам рекомендую первая сумочка, которую я хочу вам показать, она выполнена из бархата и кожи. Смотрите, как качественно она сделана, к ней никаких нареканий. Внизу у нее вот такие вот пупырышки, на которых сумочка стоит. Низ сделан из кожи, а сверху на ней бархат смотрите какая красота а у меня будет на новом году бархатное платье и эта сумочка подходит идеально здесь у нее а, золотистая змейка никаких торчащих ниток что очень порадовало у нее, внутри у нее два отделения что очень удобно, внутрь можно положить телефон и также сюда косметику и вещички, которые нужны будут на праздники. Ссылка на данную сумочку в описании. Вторая под... сумочка, которую я хочу вам показать, она такая ежедневная для ношения каждый день. Она сделана из коричневого кожа заменителя. Очень интересная отделка. Она не одного цвета, такая интересная как бы сделана, наверное, скорее всего под змею, я так думаю, ну это мне так кажется, вы напишите свое мнение в комментариях, а, тоже очень хорошо прошита. и дно ну, у нее достаточно крепкое, нитки не торчат, мне она понравилась, очень мягенькая, эту сумку мы носим через плечо, что очень удобно, и сейчас покажу вам, сколько у нее отделений, у нее три отделения, Два отделения на пуговках и одно отделение на змеечки. Сумка пришла хорошо запаковано и вот ничем не пахнет совершенно, здесь у нее внутри также есть кармашек и очень необычный дизайн у нее, ранее я не встречала, что было вот так три отделения, лично меня она покорила и с ней я буду ходить на работу, необычные вещи всем рекомендую, также ссылочка на нее в описании и хочу всех поздравить с наступающим новым годом, и это вот такие вот интересные сумки к Новому году. С ними я буду ходить. И всем вам советую данный сайт. Быстро приходит достаточно заказы. А сегодня всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео. Всем пока-пока-пока.